Новичкам надо помогать. Эксперты пробьются сами. Именно так решили и Ланы, сделали технологию грув и серию элемент лыжек. Поехали. Здравствуйте! В сезоне 18-19 Улана новинка, новая серия, состоящая из двух лыж, мужской и женской, новичкового уровня и новой технологии. То есть это дважды новые лыжи. Это новые лыжи и новая технология. Хотя, если честно, те, кто следят за лыжной индустрией, все знают, что эта технология у Улана уже была. Она была сделана в детских лыжах, применена и, в принципе, там работала. Но хотя... У детей все работает, и все прекрасно. В детстве все, мороженое вкуснее, деревья больше, да? Но со, давайте, в чем суть? Суть технологии игру в том, что лыжи имеет такие, ну, как бы пред, пред, предпропилы, вот как здесь, которые работают следующим образом. Когда мы давим на обычную лыжу, на обычную лыжу, она прогибается не в радиус, то есть если мы давим в середину, то в радиус, если мы даю не в середину, то есть, ну например, совершил новичок ошибку, да, задавил на нос, то загиб происходит вот, ну некой такой вот параболической формы. Технология груз с пропилами, лыжа гнется там, где она ослаблена вот этими пробилами, куда бы мы ни, нагну, ни нажали, лыжа гнется всегда по радиусу. То есть куда бы новичок ни загрузил лыжу, она все равно сгибается в дугу и едет по дуге. В принципе, ну как бы логично, то есть в теории это как бы так Если на практике это так, то для новичков, наверное, это будет хорошо То есть получается такая лыжа, которая прощает все, все ошибки И едет по дуге, как бы вы не хотели Значит, в серии всего две модели, отличаются они... Цветами, то есть есть две мужских одинаковых лыжи разных цветов, и две женских одинаковых лыжи разных цветов. А, в нескольких ростовках с таким очень лояльным для новичков радиусом, там 13-14 метров, зависит от ростовки. В принципе, тоже имеет смысл и хорошо, потому что, как известно, для новичков большей актуальность является контроль скорости траектории, чем лыжи. Лучше позволяет контролировать скорость траектории То есть меньшими поворотами Тем это как бы лучше и интереснее для новичков Собственно, что в общем-то и хорошо да, Потому что наша задача на начальном этапе Это не дать новичку какой-то там взрыв эмоций и динамики Как бы снизить количество проблем чтобы человек увлекся и катался долго и счастливо Покупая дальше лучше. Вот, ну вот Илан как бы пошел новичкам навстречу Сделал такую технологию Лыжи новичкового уровня для совсем так первых шагов, для людей, которым, в принципе, хочется прогресса, да, хочется прогрессировать, но очень, больше пугает в лыжах, чем манит. Вот, в принципе, отличный вариант. Вот, пойдем за следующими новинками, подписывайтесь, ставьте лайки, встретимся на склоне, больше катайтесь. Пока!